Российские СМИ, управляемые армянами, пропагандируют на подконтрольных им мега-информационных ресурсах и в русскоязычном сегменте сети армянских национальных героев, в том числе боевиков и фашистских преступников. Речь идет о медиа-ресурсах Яндекс, руководитель Тигран Худавердян, и спутник, руководитель Маргарита Симоньян. На указанных российских ресурсах масса публикаций, восхваляющих Горгина Нжде. Но мало того, что они навязывают россиянам культ фашиста Горгина Нжде, так теперь принялись раскручивать и героизировать армянского террориста Монта Мелконяна. Национальные герои в лице Нжди или Мелконяна. Это выбор армянства, но причем здесь умы россиян? Достаточно прочитать материалы, размещенные на Яндекс, под названием «Монте Мелконян, почему парень из Калифорнии стал национальным героем Армении». Напомним, что Монте Мелконян – выкормыш спецслужб США. И был использован на территории азербайджанского Карабаха в борьбе против СССР, то есть против России, стоявшей во главе после СССР, так же как и ливанец Сефилян. Мелконян, был знатоком подрывного дела, террора и захвата заложников, участвовал в ряде войн на Ближнем Востоке, был организатором террористических актов в разных странах мира. Монтес планировал и организовал операцию ВАН, а именно, захват посольства Турции во Франции 24 сентября 1981 года, где погибли 8 мирных жителей провел ряд других террористических операций, против гражданских объектов в европейских государствах. В 1981 году совершил убийство турецкого посла в Риме. В ноябре 1985 год, Монте был арестован в Париже и был признан виновным в незаконном пересечении границы, владении огнестрельным оружием и подделке документов. Монте Мелконян, террорист, и он, как и служивший фашистом Гарри жде национальный герой Армении. Но это вопрос Армении. Однако, армянские руководители крупнейших российских ресурсов Симоньян и Худавердян внедряют в сознание российской молодежи культ сомнительных армянских героев, проявивших себя в террористических операциях или на службе у фашистов. Так, управляемый Худавердяном Яндекс.Ру пишет. Монте Мелконян — один из самых известных национальных героев современной Армении. Родился он в американском штате Калифорния, в зажиточной семье армянских беженцев из западноармянского города Мерзифон. Жил в США, Японии и Испании. Казалось бы, живи наслаждаясь наслаждайся привольной штатовской испанской жизнью. Но нет, уже с юных лет, Монте проявлял интерес к своим армянским корням, изучал язык и культуру предков, о которой в детстве почти не знал. И еще 11-летним мальчиком родители свозили его на историческую родину в Западную Армению, ныне территория Турции. Здесь он увидел армянскую церковь, переделанную турками в кинотеатр. Весной 1980 года Монте Мелконян вступил в группировку «Асала», Армянская секретная армия освобождения Армении, террористическая организация. Он спланировал операцию ВАН по захвату посольства Турции во Франции и других операций, против турецких государственных объектов в Европе. Когда случились события в Спитаке или Нинакане, Монте отбывал срок во французской тюрьме, за подделку документов и незаконное хранение оружия. Но и там, Мелконян смог помочь армянам, он отправил в Армению пакет, с чисто выстиранной одеждой, пусть и тюремной. В 1991 году Монте Мелконян, как и многие армяне из диаспоры, снова отправился воевать за свой народ. На этот раз, в Нагорный Карабах. Монте, известный под прозвищем АВО, возглавил Мартунинский оборонительный район, который оборонял целый год. Участвовал в Кильбаджарской операции, в боях на территории Мордокерцкого и Аскеранского районов. Его безупречное владение английским, сыграло еще одну службу, Монте на языке Шекспира, доходчиво красноречиво объяснял западным журналистам, за что идет война и почему у Арцах, якобы армянская земля. Выступление его видел по телевизору весь мир. Для всех армян. Монте Мелконян стал примером жесткого армянского боевого духа и готовности сражаться за свой народ в любых условиях. Вот так героизируют террориста, ну что здесь скажешь, только одно, комментарии излишне. Похоже, и Симаньян, и Худавердян, так же как Мелконян и другие армянские националисты, стали примерами жесткого армянского боевого духа, но уже на российском общественном информационном поле.